Еще один рейтинг лучших автомобилей 2021 года. В случае с JD Power подход к формированию рейтингов машин несколько иной. JD Power — это очень крупная американская компания, которая занимается независимыми исследованиями, проверяя удовлетворенность клиентов при покупке автомобилей. Недавно был опубликован рейтинг экспертов, в котором определялись лучшие машины до трех лет по надежности и качеству в 2021 году. В этом случае речь идет именно о марках автомобилей, а не о конкретных машинах. Тут стоит представить ТОП-10 среди лучших производителей, а также 10 аутсайдеров. Основной критерий отбора машин – это количество поломок на 100 автомобилей конкретной марки и модели. Важно понимать, что речь идет о данных, полученных путем исследования результатов официальных обращений. И такой рейтинг для США более прозрачный, нежели для России. Ведь у нас большинство автовладельцев предпочитают обращаться в неофициальные сервисы, либо чинить машины своими руками. Ну и, конечно же, абсолютно понятно, какие на то причины у наших водителей. Да, на Руси, слава богу. Дураков лет на 100 припасено. Актуальный топ-10 от GD Power, где собраны лучшие автомобильные производители с наименьшим количеством неисправностей, возрастом до 3 лет, а выглядит это так. И снова всем привет! Рад снова видеть вас на канале Life is Good. И сегодня я хочу предоставить вам рейтинг лучших автомобилей 2021 года. Но в этот раз я основываюсь на экспертность одной из самых больших компаний Соединенных Штатов Америки, которая составляет рейтинги и конечно же разумеется вы уже поняли на обращениях в сервисы. Статистика на поломках, согласитесь, круто же. Ну да ладно, надеюсь скоро и у нас будет так. Ну а пока ждем, жмем подписаться, палец вверх и нажимаем на колокольчик, впереди вас ждут очень интересные видео. Совсем немного не хватило до ТОП-10 таким автопроизводителям как BMW, Chevrolet, Mitsubishi и Mazda. При этом список аутсайдеров в 2021 году составил набор достаточно громких и известных производителей автомобилей. Интересно? Тогда поехали! Отдельного внимания заслуживает Tesla. Она не была заявлена ни в одном из рейтингов, хотя в исследованиях их автомобилей принимали участие. Вся проблема в том, что во многих штатах Tesla запрещает проводить опросы среди клиентов, поэтому свое согласие дало чуть меньше 800 владельцев. У них было насчитано 170 поломок на 100 машин. В JD Power считает, что в плане надежности это хороший показатель, учитывая количество опрошенных собственников Tesla. К примеру, еще в 2018 году надежность была на 10% ниже, а поэтому наблюдается заметный прогресс. Результаты конкурса Car All The Year географически это более близко к России событие, поскольку проходит традиционно в швейцарской Женеве. Хотя победители среди машин, которые были определены в рамках этого конкурса, не входят в число самых популярных и продаваемых автомобилей среди российских покупателей. Конкурс автомобилей в Европе имеет большое значение для автопроизводителей. В нем могут принимать участие лишь те модели, которые представлены минимум в пяти европейских странах, а также продаются там с 2020 года, но не позднее. Голосование за машины происходило в несколько этапов. На каждом из них отсеивались автомобили, претендующие на победу. Стоит напомнить, что конкурс Car All The Year является традиционным в Европе и проходит каждый год. 2021 не стал исключением. Определять победителя среди машин должно было специальное жюри. В этом году в него вошло 59 журналистов, которые представляют 22 ведущих европейских издания. Были представители и из России. Проведя предварительные отборы, определилось топ-7 лидеров. Именно среди них журналисты и распределяли финальные баллы. Infinity, который открывает список аутсайдеров, демонстрирует показатель в 137 неисправностей на 100 автомобилей. А у Jaguar, Alfa Ромео и Land Rover Velar их 186, 196 и 244 соответственно. Фактически самым надежным брендом в США в 2021 году является Land Rover, но об этом чуть позже. Седьмое место. Citroёn C4. Меньше всего жюри в финале впечатлил этот автомобиль. Машина получила 143 балла и замкнула топ-7 в рейтинге 2021 года. По мнению экспертов, один из лучших автомобилей — это Citroёn C4. Какие плюсы они нашли в этом автомобиле, пока еще неизвестно. Land Rover Defender Выход нового поколения позволил возобновить интерес к модели, но все равно лишь 164 балла, а поэтому закономерно шестое место в рейтинге. Лучший автомобиль Land Rover Defender, опять же по мнению экспертов. Шкода Octavia Новая генерация заставила по-новому смотреть на Octavia, которую часто позиционировали как машину для возрастных водителей. Новая внешность, новые технологии, гибридная версия и прочие моменты позволили получить 199 баллов. Как итог, топ-5 в конкурсе за звание лучшего автомобиля года. Показатель приличный, но есть к чему стремиться. Лучший автомобиль Шкода Octavia занимает пятое место в рейтинге лучших автомобилей 2021 года. Volkswagen ID. 3 Машина, которая прошла через ряд испытаний, но все же оказалась лучше, чем многие говорили. Сначала возникли проблемы с софтом, затем отмечали сборку сомнительного качества. Журналисты и вовсе заявили, что авто не оправдывает свою стоимость и нуждается в серьезной доработке. Но электро удалось реанимировать, в итоге третье место по продажам электрокаров в Европе, уступив только Tesla Model 3 и Renault Zoe. В рейтинге за звание лучшего автомобиля 2021 года четвертая позиция автомобиль уходящего года Volkswagen ID 3. Купра Форментар Очень необычный автомобиль. Родственник Сиат. Кроссовер предлагается с разными моторами, включая гибридную версию. А скоро под капотом окажется и еще заряженный турбомотор от Audi RS Q3. В конкурсе удерживает уверенное третье место. Купра Форментер. Слышали о такой? ФИАТ 500 предыдущему авто Купра не хватило буквально одного балла, чтобы оказаться на одной строчке с итальянцем, но результаты уже никак не поменяются. По итогу Fiat получил 240 баллов против 239 у Купра. Интересно, почему 9 журналистов отдали высший балл этой машине? Автомобиль доступен в нескольких кузовных версиях, включая кабриолет. Цена чуть более 22 тысяч евро. И, по мнению экспертов, Fiat 500 занимает законное второе место. Как ни странно, в американском рейтинге «Лучший автомобиль 2021 года» и победу в конкурсе празднует японский концепт Toyota, а именно Yaris. Вместе со своим компактным хэтчбеком Yaris заслуженные 266 баллов позволили выйти на первое место. Сразу от 14 членов жюри модель получила высшую оценку. Стоимость трехдверного хэтчбека Toyota Yaris от 11 990 евро до 12 840 евро. И цена, конечно же, напрямую зависит от комплектации данного авто. Toyota предлагает два варианта – это полуторалитровый двигатель с мощностью 120 лошадиных сил на бензине, КПП-вариатор, передний привод. И второй вариант двигатель с объемом 1,6 литра с мощностью 272 лошадиные силы также на бензине, но уже на шестиступенчатой механической коробке переключения передач и на полном приводе. Ну а соперники в 2021 году для японского победителя собралось немало. Ближайшие из них Renault Sandero, Nissan Note, Mazda 2, Hyundai i20 и Volkswagen Cross Polo. Насколько разными могут быть рейтинги, все очень зависит от критериев выбора, а также предъявляемых к кандидатам требований. Но объективно назвать один из лучших автомобилей в мире просто невозможно. По-моему, слишком все индивидуально и зависит от целого ряда факторов. А говорить о странах СНГ, как в принципе, очень сложно. Ведь у нас могут поехать на барахолку за ковром, на Роллс-Ройс Фантоме или перевозить отбойный молоток в Камара. Сложно рассуждать. Напишите в комментариях, какую машину вы бы назвали лучшей для себя, почему, насколько доверяете подобным исследованиям и рейтингам, объективен ли конкурс за звание лучшего автомобиля по вашему мнению. Но я говорю вам до новых встреч, увидимся в следующих видео, пока.